Меня зовут Орлов Кирилл, мне 40 лет, я из Москвы, я являюсь одним из учредителей компании ЮТА. У нас в компании 110 человек, мы занимаемся поставкой промышленного оборудования для обработки стекла, камня, производства мебели. И также всех расходных материалов для этого оборудования. То есть наши клиенты это мебельные фабрики, стекольные производства, разные каменные мастерские, мы рассказываем и привозим в Россию, в страны СНГ самые последние, наверное, мировые технологии. То есть мы проектируем, оснащаем производство. Если говорить, чем мы интересны рынку, мы могли вывести наш сектор производства вот, ну, мебель, обработка, стеклокамня на высочайший уровень. То есть предприятия наших клиентов являются самыми современными по мировым стандартам. Мы на рынке 15 лет начинали вторым с моими партнерами. Этот период времени, конечно, прошли через разное, прошли через два кризиса и падали сильно в продажах. От нас уходили там, команды сильных ведущих сотрудников, которые начинали подобные бизнесы. Мы всегда старались передавать, наверное, накопленные наши знания, опыт коллективу. И сейчас тратим тоже много энергии и сил на внутреннее обучение сотрудников. Uh -huh. А можете прям выделить какие-нибудь правила жизни? Я бы, наверное, так сказал, что я сейчас верю в компетенции, экспертизу, большой опыт, но не надо ожидать сразу какие-то прям завтра результаты. Дальше я верю в любом случае в какие-то поляны ниши с низкой конкуренцией. Часто конкуренция она определяет и норму прибыли, и итоговый наш заработок. Ну, еще я, наверное, верю в там, позитивный настрой и такое как бы в самопрограммирование. Ну, в, люб в любом случае, сложности мы встречаем на, на нашем пути, но надо быть уверенным в своих силах и иметь терпение, терпение и сильное желание все-таки двигаться вперед. Отлично. Как вы пришли к пониманию, что именно вам нужна системная работа? А, ну, у меня там у моих партнеров. Было и есть желание и уверенность, что мы можем дальше расти и развивать наш бизнес, стать более известной компанией, но нам мешают определенные ограничения. Там Команда проливает кровь, то есть мы много встречаемся, и говорим о больших проектах, но никак не двигаемся к их реализации. Иногда непонятно, кто чем целый день занимается. Ну вот такая была боль, но она, я думаю, привычна и известна всем вашим клиентам. Я в первую очередь поверил рекомендациям друзей, предпринимателей, которых я уже на данный момент там долго знал, то есть и я так подумал, что если они так активно это хвалят, ну, значит надо попробовать. Результат, если в целом сказать, отчасти превзошел даже ожидания. Хорошо, и вот теперь, если к результатам как раз мы перешли, то вы теперь делаете, возможно, по-новому, по-другому, что, то есть, получили? Это на самом деле освободило меня от текучки и дало больше свободного времени на развитие. Было сложно, но я очень благодарен, что Команда прошла, вот, никто не сошел там в середине дистанции. Формат хороший, сложный и, конечно же, надо быть готовым к тому, что придется потрудиться. Очень понравилась ваша онлайн-платформа, нарезка роликов, очень все полезно, доступно и понятно. Координаторы являлись нашими тренерами, другими словами. То есть мы имели с одной стороны платформу, это... Соответственно, инструмент, за которым надо самому обучаться, а координаторы эти были тренеры, которые постоянно нас подбадривали, постоянно следили за нами, и постоянно э, говорили, на что обратить внимание. И на самом деле, конечно же, то есть без координаторов вот, ну, невозможно было бы добиться тех результатов, к которым мы пришли. Хорошо. А если говорить про результаты, когда начали получать уже первую отдачу от курса, то есть когда появились первые результаты? Я так думаю, что уже в середине внедрения стало понятно, какие руководители из нашей команды, может быть, заслуживают большего доверия, уважения и ресурсов, и кого надо меньше дергать, контролировать, заставлять готовить какие-то отчеты. В процессе обучения мы создали карту целей, то есть мы выбрали период три года развития компании, и вместе с командой решили, какие мы будем проекты развивать. И что самое ценное, команда сама их предложила. И сейчас мы хотим на них сосредоточиться, и там есть много интересных проектов. Что можете пожелать тем, кто еще только вот встает на ваш путь, на путь системности? Ну и вообще говоря, кто эти люди, на ваш взгляд? Я вспоминаю нашу компанию. Вы нам были бы полезны сразу. Наверное, на третий год работы, тогда у нас уже в коллективе было около 30 человек, и зона ответственности, выполнение задач, дисциплина у нас стали сильно страдать. Вот В тот момент мы уже были готовы, но узнали, к сожалению, о вас только спустя 12 лет. Поэтому, если вы обратитесь к вопросу, для кого, то, ну, наверное, для любой компании, кто имеет уже 30 человек коллектив и 3 года работы. Я считаю, что нам ПСБ дало конкурентное преимущество. Я больше уверен сейчас... В своей команде в их способности и они внушают и мне как собственнику каких-то сил то что мы сможем развиваться идти дальше спасибо и удачи